привет ребята добро пожаловать на канал недавно я проводил мбакс марафон это такое знаете своеобразное обучение трейдингу и в первом марафоне я всем сказал то что если у меня будут в будущем какие-то платные продукты марафоны то обязательно часть от этих денег я буду отдавать на благотворительность я всегда так делал я хочу делать так всю жизнь потому что у кого-то получается лучше заниматься в жизни делами зарабатывать лучше у кого-то хуже поэтому нужно помогать тем у кого получается это хуже либо же отдавать часть денег на благотворительность. Потому что, когда вы отдаете на благотворительность, это, знаете, как бумеранг. То есть ты отдал на благотворительность, кому-то помог, потом тебе эти деньги вернулись стократно. Я лично всегда придерживаюсь такого э, мышления в жизни, хотя я не жду, чтобы мне там как-то сумма возвращалась, но вот жизнь сама как-то так преподносит, но вот, знаете, ты кому-то помог, помогли тебе. Ты там всю жизнь плохо себя ведешь, ну, понятно, тебе там в жизни никто ничего не помогает. С первого марафона мы и все деньги, которые выделяли на благотворительность, я отдал на строительство монастыря в деревне Святая Воля. Об этом я записывал отдельный видеоролик на канале. Вы можете его посмотреть по подсказке. И сейчас, после второго марафона, мы тоже выделили деньги на благотворительность и часть вот этих денег я хочу отдать на строительство монастыря все-таки я хочу увидеть здесь монастырь я хочу увидеть здесь полноценное здание и все что я буду делать я буду стараться вот помогать этому месту также часть от этих денег мы уже в этот раз решили выделить и на животных еще одну часть я вообще не знаю куда мы пока решили отправить но в любом случае мы что-то придумаем сейчас как вы видите я снова приехал в святую волю поэтому будем жертвовать этому месту и все кто проходил марафон ребят огромное вам спасибо потому что благодаря вам это место может строиться и представьте вот потом в будущем когда здесь построится уже монастырь вы сможете вспоминать то что вот проходили когда-то у макс бакса марафон и лежит какой-то кирпичик возможно как раз таки именно за ваши деньги. Это очень круто, потому что, я же говорю, многие люди просто забывают как-то, не ценят этого всего, хотя это реально очень ценно. Там люди в монастыре каждый день за вас молятся, а кто-то вообще этого не помнит. Ладно, короче, смотрите, чтобы все было честно, прозрачно, вот у нас вот такая вот стопка денег. Эту стопку денег мы сейчас отправим в монастырь. Я ее положу вот сюда, вот в карман. Потому что сейчас немного мне лично жарковато В первый раз, когда мы сюда приезжали, службы не было Сейчас, кстати, служба идет Можно даже зайти Но, наверное, мы заходить не будем, чтобы там уже не нарушать как-то всего Здесь стоит скорбонка И в эту скорбонку мы с вами сейчас все закинем Смотрите, ребят, как они хорошо все заходят опа давайте вот туда все отправили вот так вот ребята пожертвовали здесь у нас будет строиться вот такой вот монастырь я уже полностью рассказывал эти вот две части уже построены а это вот прям сейчас строится еще вот такой вот забор поэтому часть ваших денег обязательно помогает вот этому вот месту сейчас мы уже будем выдвигаться ехать на родину ну как на родину уже будем выдвигаться на минск как вы видите, вот эти самые два здания у нас стоят. Там стоит уже моя машина. Сегодня, кстати, реально идет уже служба. Вот как выглядит этот монастырь. Так что, ребят, если у вас есть желание, какая-то возможность помочь этому месту, я вас просто призываю, приезжайте. Тут летом собирают огурцы, собирают смородину можете приезжать просто помогать физически вот если у вас есть такое желание если есть возможность помочь деньгами вы знаете святая воля приезжаете там стоит скорбонка и можете смело помогать этому месту Так, друзья, вот мы приехали, неужели, в другой город. И сейчас мы будем покупать корм для кошечек. Почему именно такое решение мы приняли? Пообщавшись с директором данного приюта, он мне сказал то, что лучше всего не распыляться, не покупать там пеленки, какие-то лекарства для этих животных, вот, а купить просто то, чего им не хватает. А именно это корма для больных кошечек, вот. Одна пачка 12 килограмм, она израсходуется за примерно 2 дня что-то, вот, мы с ним общались, он мне так сказал. Поэтому купим чисто корма на 1060 рублей, денежку мы уже сняли. Вот, здесь чуть больше тысячи долларов Так вот, посовещавшись с коллегами Мы приняли такое решение, то что часть денег Мы дадим э, директору на руки Потому что ему нужно платить зарплаты Покупать какие-то пеленки, дополнительные э, Штуки всякие для животных Вот, а на остальную часть Мы просто купим кормов для этих кошечек И давайте это и сделаем, пойдем купим эти корма И отвезем их в приют, поехали Итак, друзья, в общем-то мы сходили Купили этот корм, обошелся он нам в 60 тысяч рублей Там что-то 15 упаковок И в общем-то нам не разрешили снимать а, в данном помещении вот поэтому а, довольствуемся тем что есть я вам сейчас покажу чек то есть я вас не обманываю все. вот короче все наши покупочки там еще вышли скидки так как мы покупаем именно для приюта доброе сердце все ну и купили мы кормов на 60 тысяч рублей Тут штук, наверное, 15 она нам сказала, вот, поэтому как-то так. И мы, собственно, сейчас поедем туда, туда привезут этот корм, только чуть-чуть попозже, нам снимут отчет о том, что все, приют получил данный корм. Но все-таки хочется туда съездить, посмотреть, как там живут животные, вот, пообщаться с владельцем, если будет такая возможность. Поэтому едем сейчас сюда, посмотрим, что из этого выйдет. лечением животных, лечением, то есть лечение, выхаживание, спасение тех животных, которые не могут обойтись без человеческой помощи, uh -huh. то есть старики маленькие, малышки домашние, ну и кошки, кошки мы берем все. Ну да, вы сказали. Сколько центров уже? Ну, 7 лет. 7 лет, и вас 7 лет, да, занимаетесь этим. А что вас побудило, кстати, вот эти Наверное, знаете, что побудило? Я в свое время плотно общался с хозяином кот и пса, и я видел, как там содержались кошки. Uh -huh. Меня это просто затронуло до глубины души, то, что я там увидел, это было ужасно. То есть кошки были больные, и я его уговорил отдать мне 10 кошек. Uh -huh. это Наверное, я единственный человек, который тогда смог у него взять животных, вот так uh -huh. вот, 10 кошек. Ну вот, взяли 10 кошек, пролечили их. Ну, а потом как-то пошло по накатанной. Так, в общем-то, мы попали в необычное такое время. Как раз-таки привезли наш корм, который должны были привезти. Вот. И как раз-таки случилось так, то, что именно вовремя мы, короче, приехали. Сейчас посмотрим, что мы там накупили. Это не все больше, но большая часть. Ну, угу. Что брать -то? Сейчас мы поможем, короче, и там дальше это, разберемся. Сейчас сначала нужно все разгрузить. Бывает, бывают, да, такие времена, когда мы прям сложим? Почему бывает? Всегда сложно. Всегда сложно. Всегда сложно. Зимой сложнее всего, потому что работы прибавляется, это и снять. И, и, и, ну, и просто нагрузка физическая возрастает. И дороже это, и, там, и дрова надо, и топить же надо все это дело. Поэтому все это сложнее. Летом сейчас уже по сравнению с зимой вроде как уже отдыхаешь. Уже проще. Так, э, у нас еще, ну, вот мы на 60 тысяч купили корм, угу. вот, и у нас э, еще 30 тысяч, ну, осталось э, так, угу. вот, и мы посчитали нужным, как бы, у вас же еще зарплаты, там, лекарства, не ну, да. пеленки, там, ну, как бы, вот это все, вот, ну, как бы, даем, да. Спасибо а далее. большое. Все. Спасибо большое. Всем привет! Последней частью денег на благотворительность Максим доверил распорядиться мне. Мы решили э, помочь детскому белорусскому онкологическому хоспису. Вот сейчас появится здесь их сайт, можете ознакомиться там с их деятельностью. Вот. Мы к ним уже ездили, э, все у них расспросили, что, в чем они нуждаются и, так сказать, все закупили. Сейчас я вам покажу вкратце, что, что вот мы купили. Итак, что мы закупили? Так, это салфетки. Их им нужно очень много, поэтому вот три коробки, даже четыре. Потом э, всякие крема от пролежней, что-то сюда крем, что вот такое. Дальше что? Дальше тут в основном пеленки, подгузники. И это еще такая тема матрас надувной противопролежневый. Дальше здесь у нас ты машина. Дальше здесь у нас тоже крема. Хлоргексидин. Еще они просили вот такую, типа ванну надувную для умывания. Ну, все, в принципе, это... это, в принципе, все. Осталось только отвезти это все в путь. все, ну ребята, мы приехали в этот хоспис. Вот. Так он выглядит. Все, осталось только вот сейчас поговорить и разгрузиться. особо хотели общаться, видимо, стеснялись. Вот, и, ну, передавали огромное всем спасибо, всем, кто в этом участвовал. Вот. Всем удачи, пока.